Мои друзья из фонда Мёбилс отследили местонахождение последней части артефакта. Она находится на древнем заброшенном корабле в квадранте Сигма. Далековато от Торных путей, сынок. Артефакт находится... тут. На корабле установлено несколько генераторов агрессивного поля, способного расщепить любую материю в считанные секунды. К счастью, наши новые крейсеры класса Минотавра смогут достаточно долго продержаться в поле, чтобы уничтожить генераторы. Что еще нам нужно знать? Сканирование местности выявило присутствие на корабле значительных сил Талдаримов. А, это нам не по зубам, Джимми. Кравитонные поля. Я на самоубийство не подписывался. Давай заберем кредиты и сделаем многие. Что, Тайкус? Штанишки подмочил? Я из-за тебя 9 лет мотал срок. И не собираюсь положить остаток жизни на спасение твоей принцесски. Не забывай, что за тобой должок, партнер. Не такой, чтобы сейчас все бросить. Свободен. Можешь пересидеть этот бой в тихом уголке, партнер. Вот и славненько ты знаешь где меня искать адъютант приготовь корабль к прыжку пора покончить с этим интересно ведет себя тайкус потому что вроде как у него уже есть еще обязательства перед менгском почему он пытается переждать битву хотя по идее это поможет ему так сказать приблизиться к его цели Непонятно, то ли Тайкус не хочет убивать Кэрриган, неясно. Ну ладно, мы, может быть, потом это узнаем. Обнаружено аномальное изменение гравитации. Вот первое из гравитонных полей, о которых говорил Валериан. Крейсеры смогут продержаться в поле достаточно долго, чтобы уничтожить генератор, но им нужно будет обстреливать его одновременно. Ясно. Хм. давайте посмотрим. В атаку. Огонь. Расстреливайте генератор. Отлично. Что скажете, сэр? Попробуем быстро стащить артефакт. Чтобы пробиться через защитное поле, нам потребуется больше, чем пара крейсеров. Не торопитесь, командир. Нам Расчитайте потребуется много крейсеров. все как следует. Спешка нам ни к чему. Да, это точно. Спешка нам ни к чему. Так, ну что ж, давайте добываем ресурсы. Недостаточно энергии. Плюс, соответственно, мы можем уже Было сейчас бы найти здесь обычные месторождения и ресурсов, но за сотни лет столкновений со астероидами, осколки минералов и кристаллизовавшегося везьбена разбросала по всему кораблю. Хорошо, проведем разведку и соберем все, что найдем. АСМ готов. Давайте нанимаем, нанимаем, нанимаем, Выкладывай. плюс добываем. Так, моя армия готова. Ставьте, э, ставьте арсенал, причем два арсенала поставим, будем как можно быстрее именно заниматься улучшением наших воздушных единиц, потому как у меня тактика будет весьма простая, это нанять дофига батлкрузеров и нанять вот э, хилки, ну научные суда, да. Достаточно энергии. Но у нас все равно, правда, сейчас не хватит ресурсов, чтобы улучшение сделать, на из-за научного судна. наверное, отменю я его, пожалуй, пока на время. Пускай рабочий будет чинить. Так, воздушная техника, воздушная техника, отлично. Ну тут минералов в принципе достаточно много, я вижу Иди-ка вон, добудь мне газов Я так думаю, здесь никого нет еще, да? Что такое? Не должны здесь быть противники, навряд ли Ага, нет, Начали? навряд ли Нормально тут рез в Я ожидал гораздо меньше. А? Есть. Здесь нельзя строить. Покинуть корабль. Открыть. Давайте атакуйте Штабьев. Так Нет, без мы не будем тратить Да, на улучшение надо будет Опа, тут еще какие-то засранцы стоят Месторождение минералов выработано. Есть, Эр. Покинули. Эзе готов. Так точно. Здравствуйте, командир. Ну, тут Улучшение еще минеральчик. Завершено. Ну да, гонит. Тут еще всякие ништяки. Улучшение завершено. Так, улучшаем дальше. Недостаточно виспена. Отлично вызывали покатились так вы. приказывать мне надо еще штаб я вас слушаю еще отряда медленно передвигается единственного тут кузове проблемы но у них есть э, гиперпрыжок, правда И его пока видимо еще надо еще изучать да? потому что я его не вижу так, ну и в принципе Что все происходит? пока. Здесь Создаем, давайте работать. еще хранилище. Ну да, если еще хочу один крейсер, надо очень много времени потратить. Просто дождемся новое научное судно и пойдем в атаку. Выработан. Пойдем Великие вот сюда. минералов, а вопа, да? минералов да я его уже как бы видел да это подсказывать прям вот что-то неожиданное для меня оказалось виспена. давайте сюда все Штаб я вас слушаю. давайте все туда вперед <связь> а Весеры, активируйте пара по цели в атачку. Приказывайте. Покатились. Приступаю. Улучшение безорожнение минералов выработано. Улучшение завершено. Отлично, приказывайте, я вас слушаю. Отлично. Так, ну давайте поднимаем воздух. Правда, вот как переносить все вот эти юниты, я не представляю, только разве что медиваком, наверное. Лучше никак. Я подумаю над этим. Сначала давайте-ка основим эту базу, потому что проблемы тут у меня весьма большие. Так, точно, по ресурсам. Перелетайте сюда. Так, блин, ага, не можем, а -а -а. нас вас мало очень. Так, вы приостановитесь, давайте-ка. Сейчас будем вас трудовым переносить, ребята. Давайте по очереди все. мне быть сюда. Вот дерьмо. Так, минус рабочий, короче. потирал рабочих а? проблемка небольшая Есть, сэр. так мне надо перенести все мои здания давайте переносим их вот сюда готов. Вот сюда приказывайте так. Готов. ну и давайте добывайте причем мне сейчас очень нужен Виспен. Виспена есть недостаток большой, так что добывайте Виспен усиленно. Так, ну тут хранилище мы оставляем. Конечно, вот очень опасно за арсенал, мне очень боязно, что его уничтожат. Надеюсь, этого не произойдет. Очень на это надеюсь. Вот и враги, блин. Так точно? Блин. Блин, только не надо арсенал мой атаковать. Что угодно атакуйте, только не арсенал. Суки надеть. Видимо, придется отменить, значит. Да. Ставьте здесь арсенал, потому что там мы просто защитить его не можем. Они его будут атаковать постоянно. Так, намил давайте как их сделать, чтобы они не нападали туда? Потому что они тупо нападают, даже несмотря на то, что база где-то там находится. А, вот, сукины дети, войск. они мне еще и сломали центр синтеза. Приказывайте. Не молчи. Так куда он летит, сукин сын? Так точно, сэр. Ублюдки. Ставьте, давайте. Улучшение. И давай-ка сюда. А как же? Вот да. Давай, давай, Я давай. Ближ. Недостаточно энергии. Так, теперь у меня есть достаточно ресурсов. Правда, у меня пока нет самого центра синтеза. Сейчас он будет поставлен. Буквально секунды на секунду. Так, два сразу кузера Хотя, не, даже не надо. Даже забейка. поставь -ка здесь, лучше бункера. Я думал, можно попробовать. Мариков сюда установить на защиту. Ну, то есть, не попробовать, конечно. Так, все, в принципе, лучше Здравствуйте, командир. Так, вы давайте сюда База сейчас что-то добудете. Сволочь. Все а равно полетели сюда? дальше. Вот они какие-то эти мудилы, Давай, удиви меня. О, полетели. <свист> <свист> Окей, я не против, прилетайте. Давайте сюда. Сейчас, нас ну, еще и будет последнее улучшение. Это вообще <свист> просто имбовые <свист> будут у меня батл-крузеры. Осталось немного совсем. Приказывайте. Сможем атаковать сейчас. Кстати, почему тут по одному рабочему не хватает? Давайте сюда быстро. Ну все, давайте вперед. Отлично. Освобождайте пленник. Я не против. Вот ну, он, блюдок. Да, да, конечно, не так ши много он наносит урона для таких огромных батл крузеров, но все равно больно. Показаниям приборов, он может маскировать дружественные боевые единицы и на некоторое время телепортировать противников под пространство. Зачем бомбами? Давай, удиви меня! Так, давайте сюда, чуваки. Я все-таки подумал, надо перевести кого-то обратно на базу потому что там у нас есть саплай причем прям тотальный саплай если мы потеряем этот саплай то я проиграю по сути ну я и не проиграю я не смогу просто юниту нового нанимать так что я хочу вернуться обратно Мне да, надо вот как можно больше сейчас мариков набрать давайте Загружайтесь Высаживаем вот здесь Их прямо около этих э, хранилищ Вы пока летите И уничтожаете вот тут, например, темницу Еще Соединимся, Кохотина Талтаримов. О, что там за... какие-то кометы там летают. Видеосвязь вот... установлена. Два Приказывайте. Флот вызывали? Так. Здесь, короче, бункеры. Четыре бункера, я думаю, должно быть достаточно. Чтобы оборонять эту позицию. Есть Так скажешь. Приказы. Требуются дополнительные хранилища. Да, сейчас мы этим займемся. Дополнительные хранилища. Веспяновый гейзер. Исяк. Разоспех! Давай-ка здесь не ставь соплей. Возвращайтесь. Что? Вискиновый гейзер и всяк. Пробеги, пробеги как так вот. соберем меня. Не Минерал, так, венти... отлично. Выкладывай. Что Бегу, Давай, Я... Еще надо одного Вот сюда так давайте нанимаем еще еще еще собираем Давай, надо как можно больше мощь Так, связь приказывайте хорош уже очень много у меня не молчи так, ну без шансов здесь, конечно Точно. Даже ничего сделать не смогли ну, давайте и летите сюда пока а? Все, у меня полностью есть саплай заполнен Здесь народу дофига Все, короче, зашибись Давайте летим. Отлично. Что такое? Видеосвязь установлена. Здравствуйте. Видеосвязь установлена. Что? Флот вызывали? Покинуть корабль. Приказ. Так, хорош. Так, ну все, тут у меня позиция по полной программе укреплена. Не знаю, как его можно пробить. Штаб я вас... а, здравствуйте, командир. Недостаточно минералов. Блин, минералов мало. А их уже просто нету. Приказывайте. Угу. Давайте сюда, сейчас будем собирать здесь тогда. Великие открытия. Приступаю. Так точно, И давайте вот так. Так, там вот, блин, эти темплары сраные. Так, уже, смотрю, мои крейсера прям хорошо помочили. Флот вызывали? Уже в пути. Так, давайте вперед. Здравствуйте. Недостаточно минералов. Давайте еще один mm. туда этот. корабль. Потому что энергии, я смотрю, все равно не хватает у них. Потому что нифига такая махина, да, сколько чинить надо. Вычинивать. Это можно понять. Так, так давайте нем одного этого удовольного Там такие ракеты летают. Но ну, это не ракеты, конечно, понятно, делается какие-то обломки Но похожие, выживали. что то ну, Как бы тарахтят убийцам. Да? Берите а мои почему-то нет. <laughs> так, собираем вместе. Недостаточно минералов. Сюды-сюды. Так точно, сэр. Так. Видеосвязь установлена. Чего тебе? Где он? Не вопрос. Приступим. Нет Давай приступай. проще. Штаб, я вас слушаю. Я очень рад, что для тебя нет ничего проще. Так, мы уже подлетаем, как в базе, я смотрю. Нас сначала края на нас бандит. Зря ты известен как освободитель, друг мой. Приказывайте. Да, уж. Приходится быть освободителем. Покатились. Так, осторожненько. Приступаю. Покатились. Да кто там, блин, постоянно нападает Плохие на меня? Твои-то дела плохи. По-моему, мои плохи дела. Давайте отходить. Давайте-ка мы сюда перекинем всех вот этих э, темных тамплиеров. Ко мне на базу, пускай они обороняют. Вот этот крейсер мне пригодится еще. Так, воронка. О, это похоже наш материнский корабль. Иди-ка сюда, братишка. Так, так, так. Окей, окей, но воронка-то заканчивается. И что, он куда-то улетел? А, он телепортнулся типа обратно. Понятно. Но это его никак не спасет, он сейчас еще и вернется, походу. Давайте на него прям все. Орудия все Ематы надо целивать на него. Ты сукин сын, непростой. Сволочь. еще и потерял, смотрю. Да, причем не, не один я потерял ботолку с несколько даже. Да ё -моё. Блин, вас тут выносит, это у нас тут выносит. Жесть. Я несколько батлов потерял. Офигеть. Покатились. Да. Вот это я, блин, не, не рассчитал своих сил, как говорится, да? Жестко не рассчитал. Терял в итоге, блин, несколько батлов. Че там кто вас атаковал? Будем восстанавливаться Теперь что еще делать С оставшимися батлами будем отыгрывать Конечно, очень мало батлов осталось Печально это Ай, дерьмо Дерьмо Откуда вы взялись, сукины дети? Ну да, тут буквально уже чуток остался материнского корабля. Его добить, вот буквально так, там 2 да. эмата зарядить, и он готов будет. Так. А, он не может не здание. Эти хотели, наверное, на мою базу слетать. Отлично! Турны устроить себе. Здравствуйте, командир. Давай-ка, чувачок, уходи отсюда. А хотя слушай, ему, может вернись? Да сука! Приказывайте. Как он умер, блин? Это его поле тоже убивает, оказывается. Дайте-ка я сохранюсь, блин, потому что я не уверен, что я смогу порвать сейчас столько мало батлов у меня осталось. Половина, по сути, состава просто. Конечно, восстановил их полностью, но все равно, блин, проблема остается. Давайте, полетели. Куда один батл-то полетел? Тупит. Да, я вас слушаю. О. Здравствуйте, командир. Отлично. Давайте все в воронку залетим. База атакована. Велкие безумцы, моя душа возвращается к Зелнага. Да? Рад за тебя, что твоя душа возвращается к Зелнаге. Так, мы расправились Конечно. с материнским кораблем. Теперь у нас тут еще осталось несколько противников. Так, давайте забиваем пока на нашу базу Потому что даже если они пойдут дальше Тут в принципе у меня бункеры стоят. Мне главное, чтобы мои здания какие-то остались живы так точно, сэр. База Да, Штаб, потрепали нас знатно, я смотрю, ну вот осталось-то, по сути, главное, тут прорваться. Давайте посмотрим, кстати, еще пока есть возможность. Что тут у нас? Тут ерунда, блин. Да, войск очень мало. Надо остановиться просто по полной программе и пойти уже добивать. Давайте попробуем прорваться. Должно этого хватить, нам, чтобы победить. Уже, в принципе, по 300 Отлично. здоровья у всех кораблей есть. Приступаю. Отлично. Давайте в атаку. Приступаю. Пролетаем снизу. И атакуем. Убивайте всех их. Штат. Good game. Дело сделано. Забираем артефакт и летим на встречу с Валерианом. Тут на самом деле надо было не потерять, да, ни одного боттл-крузера. А, гравитационного поля. Так я вообще не понес потерь. А, ну, видимо... Да, наверное, там нанесли урон столько, что прям хватило им буквально чуть-чуть, чтобы добить уже полем. Ну, понятно, ладно. Фиг с ним. Два, два юнит потерял, нифига себе. Неожиданно. Для меня лично. вы что не видите рейнер нас продал нам нужно драться с доминионом а не работать на него не дебедитесь. мы доверяли командиру раньше должны доверять и сейчас как можно доверять этому алкоголику трус. Ты только тем и занят, что отравляешь всем жизнь. Да что ты говоришь? Ничтожество. Доверять можно только себе. И чем раньше вы это поймете... Ну все, Довольно. нас да джимми а при первой опасности ноги в руки и бежать это так похоже на тебя да вспомни меня и их твою ненаглядную подружку чем потом пожалеешь. Он прав, что я от вас сбегу. По твоей воле, мы работаем на Доминион, командир. А сейчас мы летим на Чар? Тебя словно подменили. Доминион тут ни при чем. Наша миссия — спасать людей. Если зверги всех сожрут, значит, все было зря. Поэтому я возвращаюсь на Чар. Со мной вы или нет, решайте сами. Так было всегда. Вот это слова настоящего командира. Довольны? Теперь за работу, ребята. Надеюсь, этот разговор больше не повторится. И почини мой чертов проигрывать. Ой, помогите. Кто-нибудь. <смех> Тайкус получил того чего он хотел, похоже. Давайте посмотрим коммуникатор. Итак, сынок, у нас в руках последний артефакт. Можешь собирать игрушку хоть сейчас. Спасибо, командир. Отличная работа. Вы оправдали все мои ожидания. Думаю, преимущество теперь на нашей стороне. Хотелось бы верить. Когда мы высадимся с этим артефактом в логово нам останется надеяться только на удачу. Не вижу повода для волнения. За вами будет вся мощь флота Доминиона. А, ну да. Знаете что, я заметил, да. Но ну, я думаю, вы сами видели в предыдущей миссии, что у батл Крузеров есть свои уязвимости. Все еще против нашего союза с Валерианом? <сосы> Менг стал безжалостным тираном. Но это не значит, что сын пойдет по его стопам. Я прошел с вами через огонь и воду, сэр, и сейчас я не оставлю вас. Рад слышать. Этот союз продлится недолго, до тех пор, пока мы не достигнем цели. И, кстати, хорошо вы отделали Тайкуса. Он уже давно напрашивался. Да, жесткому досталось. Так вот, у батлкрузеров есть свои уязвимости, однако эти уязвимости, я так понял, они... Как сказать, были мною просто допущены. Потому что если бы я не подставлял атакси сильно свои крузеры то тут бы победа была бы гораздо легче. Давайте посмотрим, какие есть у них улучшения. Ракетные модули. Позволяет использовать ракетные модули. Эффект значительного урона всем воздушным целям в выбранной области. Угу. То есть они теперь помимо точечного удара могут делать еще и ракетные выстрелы. Позволяет использовать защитную матрицу. Эффект поглощает 200 единиц урона, затем рассеивается. А где скачок гипер у батл, батлов? М -м, странно, не завезли, походу нам, к сожалению, эти фишечки. Ну ладно, что ж, давайте тогда поставим улучшения на батлов. Я их собираюсь в следующей миссии использовать по полной программе. Так что, конечно же, мы их сейчас будем улучшать. А у меня, кстати, улучшения были еще на Тор, но, да, соответственно, все равно не хватает 20 тысяч. Ну, как тут у вас дела, шеф? Гораздо лучше. Командир-то снова у руля? И наш новый друг, прекрасный принц, порадовал меня чертежами улучшенных крейсеров. Я уже провел несколько интересных модификаций. Обязательно посмотрю. Там, куда мы направляемся, нам понадобится вся огневая мощь. Да, я уже посмотрел. Кстати, у нас есть Банша, я ее в прошлый раз не посмотрел. Давайте сейчас посмотрю. Тактический истребитель аэш G24. Манши были сконструированы военным инженером Доминиона для подавления восстания колонистов. Благодаря маскировке и высокой маневренности они быстро доказали свою эффективность при ведении боев в больших и малых поселениях. вскоре стали также использоваться в столкновениях с зерьями и протоцами. Генератор маскировочного поля DN51 является одним из наиболее сложных приспособлений в арсенале Доминиона. Сбитым банш высылает специальные команды, которые должны извлечь генераторы или уничтожить их. М -м -м. То есть генераторы весьма ценятся, я так понимаю, у этих банши. Маскировочное поле. Так, в какую-то компанию. Давайте зайдем с Тайкусом поговорим. Ты готов рассказать мне, что с тобой последнее время творится? Последние несколько недель, когда я помогал тебе со всеми этими разборками, я наконец почувствовал вкус... Свободы. Но все это катится к черту, когда ты вдруг начинаешь строить из себя героя и впрягаешься в то, на что лично мне плевать. Тогда к чему были все эти разговоры о помощи человечеству? Чем ближе мы подбираемся к этой твоей королеве клинков, эх, в общем, дела не всегда идут так, как нам хочется, Джимми. Ты мне нужен для этого задания, Тайкус. Доверься мне. Ради нашей старой дружбы. Ладно. Ладно, я с тобой. Молодчина. Как в старые времена. С вами Тони Вермиллион. В прямом эфире студии ЮНН на Кархале. Тревожное известие. Пропал наследный принц Валериан. Да, Донни. Он должен был выступить на презентации нового крейсера Белой Звезды. Но церемонию пришлось провести без принца, поскольку он таинственным образом исчез. Правительственные источники отказались прокомментировать происходящее. Как бы там ни было, мы надеемся, что с принцем все в порядке. О, да... Ваш мальчонка в полном порядке. Пока что. Хм. Кстати, тут у нас появился новый значок, я его не замечал. Джим Тайкус захватил этот сувенир на память. Думаю, хорошо будет смотреться в кают-компании. У нас получилось, Джим. Революция началась. Это хорно. Сувенирчик, и правда, неплохой. В мою коллекцию как раз пойдет. Надо бы подлатать нашу старушку. Так, ну, в общем-то, видимо, это все. Пока что я мог бы посмотреть. Еще в лабораторию можно зайти, кстати. Ну, хотя тут тоже ничего интересного. Ладно, идем на мостик. У нас теперь последняя, похоже, что финишная прямая, это Чар. Командир, все готово к последней операции. Наступление наступлению на главной улей зергов на Чаре. Когда операция начнется, отступать будет поздно. Проверьте готовность солдат, командир. Близится решающая битва. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Ну, а в общем, следующая у нас серия будет уже наконец-то на чаре. С вами был Веном, всем пока, удачи.